И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Банан Уван. И сейчас мы будем проходить карту The Diversity. Давайте-ка приступать. Так, ну я здесь появился. Так, здесь есть какая-то кнопка. Ух ты. А, привет, для начала зайди в комнату справа, а потом снова нажми на эту кнопку. А, эту комнату, окей. Okay. Окей. Okay. И что Молодец, считай, что первое задание уже позади. Начало на другом конце коридора, но перед этим кликни сюда. Так, про текст. Я изубер, вот мой канал, просто кликни. Это инструкция по карте. В сообщениях есть розовые пометки, которые нажимаются и выполняют действия. И голубые пометки, которые вызывают сообщения при наведении на них курсора. Попробуй. Ну-ка, все правильно, окей. Молодец, окей. Вот правда то, что тут изменен блок в точке 1752 минус 11, это бан, это реально. А, неизвестный. Поиграем в игру. Те предстоит найти все кнопки и нажать на них, кроме стартовой. Угу, кроме стартовой. Ну, соответственно, тут, наверное, кнопки будут. Нет. Нет. А, вон, смотри. Неплохо. Может, тебе нужна помощь? А. Спасибо. Да. Нет, тут нету, опять же. Вон. Блин, шейдерами как-то не видно. Ладно, следующая кнопка будет посерьезнее. Подойди к месту, где ты появился. Ого. О! О. А, так, молодец. Перед тобой пять комнат с испытаниями. После прохождения всех пяти у тебя откроется выход. Перед началом твоих приключений ознакомься с информацией. В комнате инфу. А, походи по лобби, отдохни. Когда будешь готов, просто зайди в одну из комнат. А, карта все сделает за тебя. Уровни можно проходить в любом порядке. Угу. Ой. Офигенная вода. Так. Ладно. Вот сюда нам надо. О ключах. По уровням разбросаны ключи. Они находятся в секретных комнатах, которые можно найти, устав на блок изумруда. Ключи никак не влияют на прохождение карты. Они являются пасхалкой в конце. Угу. Так. А Блок на убивает. Изумрудный блок показывает секрет скрытые комнаты. Алмазный блок подкидывает. На два блока высоту скорость. Прыгучесть. И позволяет лазить по потолку. Окей. Я правда не понимаю, что это за XXX. А, вот тут нам уже демонстрируют. Так. Ну окей стоп а вон оттуда слезть Всё. так откроется когда ты пройдешь все уровни угу. перезапуск поменять цвет тем вот теперь на красный нажал и чё ладно окей не, вот это вот то, что видно, это бан. Вот зачем это? Прыжки. Кролик номер один. Первый уровень. Нужно пропрыгать до конца. Паркур, что ли? Ну да. О, oh, щет. Так, это ч? Оу, щет. Кек, нормально. Почему мне наносится урон? Ой. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, все. Так. Тут у нас не понял стоять ключ. Стоять на светокамень. Окей, так. Ну и тут вот так тупо на шифте пройду. Молодец. Ага, окей. <coughs> Извиняюсь. Так, лабиринт. Номер два. Ой. Слепота. Так, секунду, ребят, шейдеры отрублю. Ну а пока отрубаются шейдеры, ты можешь, в принципе, подписаться и поставить лайк. Да. Угу. Где идея Мне лично очень нравится Так Пойдем мы как-то вот так пускай И придем в тупик Ну да Понимаю <coughs> Так А если мы тут пройдем Что? О, погоди скорость так а -а ай-яй-яй -ай, блин я забыл то что этот блок убивает зараза так опять все идем сюда Так, потихоньку, так, я пока что не понимаю куда идти, я не понимаю, что так сложно. Осуждаю лабиринты В натуре и здесь тупик. И здесь, и здесь. О, я хрюшку слышал. это это невозможно я как это пройти я, я не понимаю мне придется по центре прибегнуть к силе телепортации так что ну иначе бы ролик затянулся бы так, где мы там были в сурвайвале молодец что у нас там дальше паркур угу. так паркур ой что я остановился так окей Ай, тут типа это, в натуре. Угу. Угу. А как, а как тут? Как там? Так. Не, конечно, вот я осуждаю эту карту за то, что тут паркурка как бы он никак не оформлен Типа мне что, и сра... Ля Не, это, это бан Сейчас, погодите -ка. И вот как? Погоди Вот так что ли? А, в натуре Ладно, извиняюсь так <смех> так ладно давайте-ка поставим тут спа я, я, я бы я бы долго мучился спа point окей все так ключ действительно ключ а как ты чё угораешь А, слушай, возможно, возможно, окей. Mm. Так и, и типа Давай Спанпоин поставим. Так. Так, нет, окей. Окей. Так, стоять. Вот давай поднимайся там еще один этаж а я не могу взлететь что за бред что за бред вот смотрите вот встал я не могу взлететь я не могу взлететь тупо там никак Геймонт Survival, все. Тут я понимаю, спон... я так понимаю, спанпоинт. Так. Ну, тут легко было бы. Да. Вот, видите, я не могу. Так, сейчас пропрыгаем. Угу. Нет, там вроде как возможно пропрыгать. Да, в натуре. Угу. А чё там это а, и этот блок отвинулся. Так. Сейчас мы пропрыгаем в начало. Так, и теперь начинаем. Так. Уровень вообще никак не оформлен, мне это не нравится. Как бы тупо блоки, это, ну, это бред. То есть, хотя бы какие-нибудь декорации. Это что у нас? А, это у нас, да видимые блоки. Угу. Так, о, нормально. Так, вот мы и такие, блин, и такие, опа. Так. Угу, погоди. Так, а что если спампойт поставим? Есть. Вот так. Щу. Так, ну все, прошли. Нормально. А, викторина. Номер четыре а, Сколько уровней на карте? 5. Окей. В каком году создан Майнкрафт? В 2009, конечно же. А, сколько существует книг зачарований? 101 вроде бы. В натуре. А, сколько сердечек жизни у визера? У визера, по-моему, 150, да? 150 вроде. Сколько всего вражеских мобов? 27. Как, как я это все угаду О, вон там у нас свинка. Ага. Свинья плюс зомби. На момент 1.14. Ну, зомби-свиный человек, наверное. Вот. тут у нас ключик нормально. А, и мне что, все заново? Кек бы хотя бы там спанпойнты поставили бы так 2009 О, сколько существует 101 сколько сердечек у визера 150 а сколько всего вражеских мобов 27 вроде как я ответил да да Так, постоять. Я вроде как на этом моменте... это. Да-да. А сколько существует видов деревья? А... Акация, темный дуб, дуб, березы. Тропическая. Акация. А, а, и ель. 6. Так, все, прошли. Нормально. И дроппер. А это типа вот так, да? Я понял, что за система. О, погоди. И тут надо падать. Так, а где у нас свинка? Свинку ой Ой, ой, ой, ой, ой, ой! Ой, ой, ой, ой, ой, ой! Вот здесь вроде как, да? Ну да. <coughs> не, автор, вот у тебя не оформлены уровни. И это бан. Здесь мне не доставляет этот декор. Вообще. О, облака. Ля, ну и как ты мне предлагаешь? Окей, okay, давай вон там, где эти. Смешно. Ля, не, я, я осуждаю такие дропперы, которые очень маленькие. Реально, я осуждаю. Это бан. я упал понятно мне вообще насрать ну потому что это <свят> нельзя это никак пройти хотя погоди окей okay, нельзя <свят> <свят> все насрать вот что это за дропер такой маленький это, это бред а не дропер я такие карты осуждаю. Так все там открылось, М -м и все, да? Да, для ключей уху. Раз, ключ, два, три, четыре. Ну, мне еще одного не хватает. Окей. Тут посидеть можно, потусоваться. Так. еще строители. Вся инфа в Discord. Строитель, декор, спонсор, автор идеи, команды, механизмы. Угу. Перейти в режим творчества. Не, давай наблюдателем. Так, ну тут тупо пластинки можно послушать. Вот. Это ч, там? автор? Угу. Кек, вот это прикольно, мне понравилось. Компу, дах, черт там тупо. вот, Ну, нормально. Это чё? Контакт у нас. Кек. Классно. Так. Не, вот я эту. Я этой карте ставлю оценку как 5 или 6 из 10. Честно, она мне не особо так зашла. Вот. Мало как бы механизмов. Если она себя предподносит, как э, карта, на которой. Ну, типа, как крутая она. То предподносит она себя очень плохо. Далее. приветствие Мы начинаем с маленькой буквы. Ну, это это что такое? Вы русский-то вообще учите? Вот. Мне не зашла карта. Вот, давайте-ка заканчивать. С вами был Банан Волод. Всем удачи. Всем пока.